Первую неделю они еще как держались. Но потом ты сидишь, слушаешь этот просто пиздец. Вообще безумно. Uh -huh. Стой. В общем, ты не понравился, я решил тебя догнать. У тебя когда последний раз секс был? Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка. Год назад. Год, господи. не раскорпион. Слушай, ну ты сексуально выглядишь. Да. Запиши. Ну что, что было, то было. Пойдем чаечек, короче, и... Мужчины, привет. Я хочу напомнить вам, что в случае, если вы не представляете, что делать с девушками, как их соблазнять, как проводить с ними свидания, скачайте по ссылочке в описании мою книгу Путеводителей по соблазнению девушек». Она бесплатная, сделаю это прямо сейчас. Да, как раз. 500 тысяч рублей. Да, карта. точно это хорошо спасибо но нет мы туда присядем иди сюда. слушай ты говоришь по искусствоведству да это я так понимаешь туда подкинули мне говорят оля ты будешь у нас заниматься искусством. наверное там все бухают мне кажется что эти ну либо есть это связано с творчеством Конечно. И они не говорят, что курит и не уходят. Нет, музыканты, кстати, часто говорят, что никто не, пьет, никто, не пьет, никто не пьет Они просто про тебя стесняют. Но ну, а вот те, кто рисует, зася, кто -то, кто -то таблетки фуфуфу. Таблетки ну, тебе лучше знать, потому что ладно. Чтобы сравнивать, надо пробовать. А если не пробуешь, как, как узнать? Тебе какие понравились? Ну, чтобы быстрее, что поделать? Ты тоже, извини, сидишь как в школе. Здравствуйте, дети! А работал в фирме одной меня, короче, так как я только устроился, у меня было новое направление, меня, короче, посадили пока э -э, в отдел э -э кадров, а только женщины. И с тех пор я понял, что, ну, там, я меня специфический вкус, нравится красивые. Ну да, вот там был вариант, когда нет. Но я столько слышал, ну, короче, там они поделились на две категории, да, у которых все нормально с парнями, ну, короче, мужья уже есть, те, которые не могут найти себе парня. Сколько разговоров с друзьями, там, о сексе были, с подругами о сексе были, ну, когда девушки с девушками разговаривают, это такая пошлятина. То есть в первую неделю они еще кое-как держались, но потом ты сидишь, слушаешь, этот просто пиздец. Ну, как бы, мы в таких подробностях, парни, по крайней мере, не описывал, да, как он где-то побывал, что она испытывала, как он кончил, да, и что он не потом, короче, и так далее. И как бы, не, ну, я все понимаю, но личная жизнь, как бы, спокойно, но не настолько. Пробовал секс тексе свечащий Блин, смешно. Если «Звездные войны» любишь, обхохочешь вообще. Ну, реально смешно. Когда первый раз так полетел, было страшно. Ей, Вообще безумно прилетаешь это вот эту камбоджу ни хрена непонятно да вот эту вот атмосферу все когда ты приземляешься выходишь а из самолета видишь? ну это прикольно ты вкусно готовишь? минус вещи в стиральную машину можно кинуть хорошо ну я просто оцениваю тебя как с юмором. Все, у тебя юмор кончился. Да, спасибо. Пойдем, тебя чуть-чуть провожу и пойду. Тебе по-любому должны были говорить, что у тебя ямочки на щеках, на щечках миленькие. На, щек. на щеках, на щечках, какая разница. И про в глазах, это хорошо. Не, я не говорю, что они у тебя накачаны, у тебя просто большие, как у Джульи Робертс. Знаешь, широкая улыбка – это это хорошо. Бывает девочки с очень маленьким ртом. Ну, я ничего не… На... На каждый товар найдет свой купец, да, как говорится. Да. Ну, блин, а как же там, не знаю, оральный секс. Это тоже важно. Да. А как же, так. в конце концов, знаешь, когда… Ну, есть люди, которые не любят целоваться, да, но, как правило, они просто не умеют. Ну, в конце концов, а как нормально слоаться, если у девочки губ нет, простите за... Да, но это не показатель. <связать> <связать> Какой-то <кошмар. связать> Вот я из-за тебя чувствую себя неловкой наверх. Из-за тебя. Ладно. Это хорошо. Да не извиняйся. Это был такой странный комплимент. Тогда ты в бедушку, давай, рад был, познакомиться. Спасибо. Спасибо. Пишем сразу. Не бойтесь общаться с девочками на тему секса. Но если вы будете общаться с ними вот, дрожащим голосом, считать, что это как-то а, «нельзя говорить про тему секса», а, «я как так, я же мужик, у меня яиц нет», вдруг она испугается, убежит, а, как, что делать? Лучше мы с ней поговорим про э, ее увлечения, про любимые книги, про фильмы. Ну, фиксами про фильмы мы тоже поговорили. Ну, тогда да, тогда не стоит общаться на тему секса. Ну и тогда вообще тема до секса у вас не, не будет особо доходить. Но если ты пообщаешься как само собой разумеющийся, да, о сексе, то девочки нормально реагируют. Да, не так много, как я сейчас вот, делал на свидании. Половину можно спокойно было вырезать, и девочка прям вообще все прошло бы суперски идеально. Все, что-то уже долго. Еще раз не забудьте по ссылке внизу мастер-класс. Там я подробно рассказываю о динамике знакомств, о динамике свиданий, как переходить на сексуальный контекст, как переходить на стадию привлечения, стадию рапорта, как уходить с одного на второе, как с привлечения на секс, как с на секс, как трогать. Ну, короче, там много. Здесь не будем затягивать видео. Подписывайтесь на канал, лайк, комментарий. Пока!